Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и ведущий Роман Плюнсков, как обычно, в это время на телеканале «Универтовая». И, как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта прямо сейчас для тебя. Смотри внимательно! Сегодня мы будем говорить о спорта здоровья среди профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета» и идем по хронологии, на этот раз «Баскетбол». В данном турнире приняли участие 11 команд, в квартет сильнейших попали сборные команды Института математики и механики имени Лобачевского, IT-лицей, Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта и Институт фундаментальной медицины и биологии. В первом полуфинале играли команды от общей университетской кафедры физического воспитания и спорта и сборная Института математики и механики Миловачевского. Со счетом 25-18 победу одержали преподаватели общей университетской кафедры. Во втором полуфинале играли сборная IT-лицея и Институт фундаментальной медицины и биологии. С перевесом в 9 очков в финал вышли преподаватели из ИВМИП. В матче за третье место лицеисты смогли одержать победу над Мехматом со счетом 29-17. В финале, на удивление для всех, сборная физического воспитания и спорта уступила своим оппонентам из сборной Института фундаментальной медицины и биологии. Счет встречи 21-27 в пользу Института фундаментальной медицины и биологии. Далее по графику у нас лыжные гонки. Проходили они в парке культуры и отдыха имени Горького в достаточно морозную погоду. Софья Чугунова подробнее расскажет с места событий, что там было. 1 февраля на территории парка имени Горького состояли соревнования по лыжным гонкам среди преподавателей Казанского федерального университета. Всего в гонке участвовало 56 человек, поделенных на 14 команд. Каждая команда состояла из двух мужчин и двух женщин. Однако мужчины бежали 2 километра свободным стилем, а женщины всего один стартовали первыми. Кольцевая трасса состояла из плавных поворотов, одного спуска и подъема. В общекомандном зачете победила сборная из набережных Челнов. Они набрали 11 очков. Среди мужчин первым пришел Илья Сыхсанов в 4 минуты 27 секунд. женщин пересекла черту финиша представительница Института геологии и нефтегазовых технологий Диляра Кузина. 3 минуты 42 секунды. Настроение у всех замечательное, независимо от того, кто как пробежал, все счастливы, довольны, все улыбаются. В общем, соревнования хорошие, даже не знаю, что сказать еще. Я так понимаю, что для многих это... Даже не, не то, чтобы соревнования, а просто повод собраться и пообщаться, поделиться впечатлениями, посмотреть друг на друга. Потому что институт, например, набережно Челнинский, он к нам приезжает нечасто. А тут мы смогли встретиться со своими коллегами, пообщаться и поделиться хорошим настроением. Софья Чугунова, Валерия Муратова, неделя спорта. Последний вид на этой неделе – волейбол. Участие в турнире приняли 12 команд и все матчи проходили на территории спортивного комплекса «Уникс». Кто из дюжины претендентов на победу занял первое место, расскажет Иван Евсеев. 3 февраля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоял спартакиада среди преподавателей и сотрудников Казанского федерального университета по волейболу. Участие принимали 12 команд, которые были поделены на три группы. Игры проходили на двух площадках. В полуфинале встретились юридический факультет и общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта. 0-2 в пользу преподавателей физкультуры. Во втором полуфинальном матче путевку в финал разыграли Институт фундаментальной медицины и биологии и набережно Челнинский институт. Обе партии проходили спокойно. По игре хозяева были явным фаворитом в этой встрече. Поединок завершился со счетом два ноль в пользу биологов. В игре за третье место сразились гости из Набережных Челнов и команда юристов. В упорной борьбе за бронзовые медали Юрфак одержал победу со счетом 2-1. В этом матче большое влияние на победу оказал характер игроков. Они ни на секунду не выключались из игры, что очень важно для такого результата. В финале турнира мы увидели настоящее зрелище. Интрига сохранялась до последнего, а вот создавали ее именно биологи. В игре против коллектива кафедры физического воспитания и спорта они создавали один момент за другим, но Реализовывать получалось не каждый. В первой партии у соперника казалось больше точных попаданий. В перерыве команды совершили множество изменений в своей игре. Во второй партии биологи вновь начали поджимать, но хорошая игра в защите физкультурников не позволяла им выйти вперед. В плане индивидуального мастерства преподаватели физической культуры оказались сильнее, что позволило им хоть и с трудом, но выиграть и вторую партию. В итоге завоевав золотые медали. Общий счет 2-0. Иван Евсеев, неделя спорта. Ну а теперь давайте взглянем на общую турнирную таблицу после 9 видов спорта. На первом месте общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта, в их активе 34 очка. Вторым идет Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета, у них 36 очков. Тройку призеров замыкает юридический факультет, у них 44 очка. На этой неделе пройдут заключительные соревнования в рамках спартакиада, а именно по мини-футболу. После этого будем подводить итоги. Ну а теперь переходим к самому приятному. И у нас сегодня в студии победитель народного голосования «Лучший спортсмен года» по версии программы «Неделя спорта» Фарид Садриев. Фарид, тебе добрый вечер. Большое спасибо, что нашел время прийти к нам на программу. Здравствуй. Очень mm. рад оказаться тут. Uh, поздравляем тебя с тем, то, что ты наконец-таки смог получить приз за лучшего спортсмена года по версии нашей программы, по версии телезрителей. И скажи, пожалуйста, твои первые эмоции, когда ты узнал результаты голосования. Спасибо огромное, во-первых. Во-вторых, я находился в Китае, когда узнал результаты голосования без интернета. И когда я зашел, увидел то, что я выиграл, Но, конечно, эмоции меня переполняли. Uh -huh. А что в Китае делал? Я устроил себе небольшой отпуск. Uh -huh. Хорошо, а ты когда узнал то, что ты участвуешь в этом голосовании? А, для тебя это было какой-то неожиданностью? Да, для меня было неожиданность. Я еще долго узнавал, почему и как я попал в эту собственную рубрику, в это голосование. Для меня было непонятно. А потом мне друзья скидывают записи и говорят, вот ты участвуешь. Ну, раз участвую, надо побеждать, угу. подумал я. А, хорошо, вот смотри, против тебя были достаточно такие, ну, тоже именитые ребята в Казанском федеральном университете, та же самая Антонина Терентьева из Юрфака, и Рома, который у нас за плавание отвечает тут, А с ними как-то контактировал по ходу самого голосования? По ходу голосования нет, но мы с Тонией давно знакомы, mm -hmm. поэтому я думаю, что я бы не расстроилась, если бы она выиграла, потому что она действительно достойный кандидат, потому что я ее знаю. А так про остальных, вот я соперничал в финале с хоккеистом, по-моему. Да, с Ильей. Вот с ним было сложно, мне писали все, за него будет по указанию голосовать, ты не выиграешь. Вот, но борьба была упорной. Ну, сейчас мы видим абсолютно обратно. Да. Хорошо, по спортивному сезону, ты сейчас где-нибудь участвуешь? Да, я играю за команду Института экономики. Сам не учусь на экономе, uh -huh. учусь на международных отношениях, поэтому не могу принимать участие в Кубке ректора за эконом. Сейчас Институт экономики заявился на Кубок Джома, как и в прошлом году. Мы в прошлом году его выиграли, и в этом году цели абсолютно такие же. Uh -huh. То есть защита титула будет полным? Обязательно. Ходом. А когда Кубок Джома будет? Кубок Джома стартует на следующей неделе. Uh -huh. Хорошо. Мы обязательно с нашей программой посетим это мероприятие. А еще какие спортивные события? сам будешь посещать? Сам буду посещать... Планирую посетить чемпионат мира, который будет проходить, а на уровне казанского федерального... Я вообще часто посещаю все мероприятия, которые проходят у нас в Униксе, будь то волейбол, будь то баскетбол. Я очень люблю спорт, На uh -huh. футбол люблю больше. Я имею в виду в плане участника, чтобы, например, в других месяцах, когда у нас будет проходить голосование, ты вновь оказался в числе номинантов и поборолся за победу уже в Ну У нас продолжится, вот с марта продолжится большой футбол за казанский федеральный университет. Я являюсь вратарем этой команды и думаю, что мы пока идем на третьем месте. Думаю, пока это неплохой результат, но будем стремиться к первому. Хорошо. скажи, пожалуйста, тебя удивил ли результат Кубка Ректора в этом году? Да. Честно, я когда увидел... Посмотрел все это. У меня прям... Ну, я просто всей душой за эконом. Поэтому я очень сильно был удивлен, расстроен. Позвонил сразу парням, сказал, спросил, как так произошло, что произошло. Оценил все, сказал не расстраиваться. Вроде... И сам отошел. Ну, ничего, у вас еще будет возможность взять типа, и чемпионат Казанского федерального. Чтобы боже, с института социально-философскинук <с кинувства> <кинувства> встретиться в суперкубке, как дай это бог, было. Дай бог. А, С физиками. А, кстати, насчет суперкубка хочу спросить. Это, это первый опыт для Казанского федерального университета в проведении такого мероприятия. Твои эмоции по поводу него? Суперкубок. Я, когда увидел вообще масштабность этого мероприятия, я на самом деле чуть обомлял, потому что, ну, я не думал, что будет мероприятие такого уровня, когда посмотрел вживую, потом пересмотрел матч в записи, то есть ну, я был поражен. То есть это освещение матча, это подготовленность команд, подготовленность зрителей, подготовленность зала. Вот поэтому для меня это было ну, действительно круто. Хорошо. А, ну что ж, у тебя есть сейчас возможность отблагодарить всех своих а, друзей, коллег, родственников и так далее за то, что они помогли тебе в победе в данной номинации. Дорогие друзья, этот кубок – это общая победа. Я хочу выразить здесь свою благодарность тем, кто голосовал за меня, кто поддерживал меня на протяжении всех этих этапов. И выражаю вам огромную благодарность. Мое спасибо, мое огромное человеческое спасибо. Ну, а тебе большое спасибо. Друзья, напоминаю, то, что у нас сегодня в студии был победитель голосования «Лучший спортсмен года» по версии программы «Неделя спорта» Фарид Садриев. Большое спасибо, что пришел к нам на программу. Большое спасибо, что ты принял участие в нашем голосовании. Надеемся, что в каких-нибудь ближайших месяцах, которые у нас сейчас будут, мы увидим тебя в числе номинантов на победу. И, кстати, скоро у нас, друзья, будет голосование за лучшего спортсмена января. Примерно в следующем выпуске мы объявим пятерку лучше, кто попал в этот месяц. Так что ждите, следите за обновлениями. Но на этом все, друзья. Большое спасибо за внимание.